такое глудная страсть и почему ей страдают практически все а если не страдали не страдали сейчас то страдали когда то я думаю не многие из вас задумываются на том какие слабости кто имеет из вас внутри себя Наверное, надо подготавливаться каждый раз, как выкладываю видео. Перед, съемками кажд... Перед съемкой каждого ролика, наверное, надо написать сценарий, продумывать речь, чтобы все было идеально. Но я подумал, что гораздо интереснее вам бы было посмотреть на то, как я импровизирую. А в общем говорю... От себя вживую Может и не всегда от себя Суть не в этом Суть в том, что сейчас Очень много народу Побеждено, подавлено Как раз именно этим пороком похотью, Бессмысленным влечением К противоположному полу Очень интересно, почему сейчас страдают этим пороком практически все, независимо от возраста и сословия, практически все, начиная с самых ранних лет. Так вот, нас целенаправленно ведут к этому. Для того, чтобы ослабить нас. Для того, чтобы ослабить наши творческие способности. Для того, чтобы ослабить наш, можно сказать, можно так сказать, боевой дух. Для того, чтобы сделать нас слабее, податливее, неорганизованнее, если можно так выразиться. Чем она вредна? Чем вредна блудная страсть? Иначе ее можно назвать, если, если кто-то из вас неверующий, или маловерующий, или не церковный человек, воцерковленный, ее можно иначе назвать как похоть, либо влечение, либо еще как-то можно назвать, много названий. Она сражает практически всех практически, практически Каким бы Высокодуховным даже не был человек Он порой иногда может Не то что побеждаться А быть боримым Этим пороком Почему, почему сейчас Очень многие врачи авторитетные. Все вы их, многих, многих из них вы знаете поименно. Те, которые пропагандируют свободные отношения, те, которые пропагандируют, если можно так сказать. своей собственной воли своим желанием Те, которые говорят, что это норма, что это нормально На самом деле, большинство из них, они все прекрасно знают и понимают Они знают, для чего они это делают Им за это платят, некоторым из них за это платят огромные деньги Своих детей, своих детей, они к этому не ведут Своих детей, они этому не учат Задумайтесь, пожалуйста, что вот еврейская нация, еврейский народ, они в большинстве своем, практически все, они очень даже скромную жизнь ведут, целомудренные. Что такое целомудрие? Целомудрие это умение отказаться от тех вещей, которые тебе вредят. Ты можешь сейчас поставить на паузу данное видео плохого качества, которое я выкладываю, и поискать в интернете просто это слово «цело мудрее» и узнать, что оно означает. Та же Википедия, я думаю, тебе об этом расскажет. Если ты хочешь быть человеком творческим. Если ты хочешь иметь много энергии каждый день. Если ты хочешь быть более жизнерадостным. Если ты хочешь быть более морально сильным, более морально устоявшимся человеком. Если ты хочешь, чтобы девушки тебя больше, лучше замечали, допустим. А особенно мужчины тебя будут больше замечать только при, при том случае, если ты будешь более целомудренным или целомудренной. Такие люди сейчас на расхват, потому что их единицы. Очень малое количество людей сейчас таковые. Именно целомудрие. Это та добродетель, которая помогает нам достичь тех высот, которые нам ранее казались вообще недостижимы. Именно эта добродетель, Именно это доброе качество характера, которое сейчас пытается уничтожить поколение за поколением, которое пытается просто вымыть из нашего сознания как понятие. Но оно до сих пор сохранилось в православной вере. Если ты хочешь, чтобы у тебя была крепкая, здоровая семья, любящая жена, Хороший, мужественный муж То эта добродетель, целомудрия Должна быть начертана в твоем сознании И в сердце Будьте уникальны не тем, что вы отличаетесь от всех И вы не как все а будьте уникальны тем, что вы как раз сильны. Сильны отказать себе в чем-либо. Сильны пожертвовать чем-либо. Сильны доказать самому себе, что вы сильны. Не надо ничего доказывать людям. Люди это, это очень эфемерная Сегодня они тебя любят, завтра ненавидят. Сегодня они тебя ненавидят, а завтра любят. Это совершенно непостоянное понятие. И отношение людей к тебе также непостоянно. Поэтому постарайся достичь тех высот, которые для тебя раньше были или казались недостижимыми. И начни именно с целомудрия. Победи в себе те слабости и пороки, которые с самого начала не давали тебе идти к этим высотам. Я всех вас призываю стать сильнее. Я всех вас призываю стать лучше. И, конечно же, очень сильно неприятно будет для многих это сказано, наверное. И может не понравится, а может многие и не поверят но почему-то в этом деле очень сильно помогает обращение к тому, кто выше тебя но, но к тому, кого ты не можешь пощупать рукой я думаю, некоторые из вас догадались что я сейчас говорю о создателе, о Боге то есть о том Творце, который создал нас чистыми о том, кто является подателем этой добродетели если обращаться к нему с просьбой, с помощью чуть ли не каждый день то тогда эта страсть отступает всем вам успехов в этой борьбе и низкий поклон до земли каждому кто борется с этой страстью, низкий поклон, да будет жизнь ваша чистая и свята. Они.